вообще разбираю, тему эгоизма эгоизм. Моя цель объяснить, что эта штука существует. И когда мы это поймем, мы будем двигаться дальше. Вот сейчас мы разбираем этот аспект нашей жизни суровый совершенно. Потому что эгоизм везде существует. Он в отношениях между начальником, подчиненным, везде. Этот мир пропитан этой силой. Мы просто ее не знаем себе. Это тайная сила, скрытая от глаз. Мужчина должен служить жене, очень заботясь чутко о ней и терпя ее эмоции. У женщины психика постоянно плавает, она не стоит на месте. Она движется, волнами идет. То хорошее настроение, то плохое, всегда движение. И мужчина должен это терпеть. Хотя по факту он очень сильно психически зависит от настроения в квартире. Где мужчина отдыхает? Дома, где женщина отдыхает на работе. Мужчина приходит домой, и он, ему хочется расслабиться психически. Означает психически прежде всего расслабиться. Но у женщин, допустим, плохое настроение дома, и у всех плохое. У кошки плохое, у детей плохое, у всех. Потому что у женщины настроение испортилось, весь дом в плохом настроении. Если, если не так, то она поможет. Если кошка, допустим, ведет себя не в соответствии с ее настроением, она и поможет. Сделать так, чтобы было такое же настроение, в соответствии. Ну, она делает это не специально, конечно. Я не хотела, так получилось просто. Вот. И он приходит с работы, он устал. Ему нужно хорошее настроение. А дома плохое. И он подходит к жене и говорит, что в чем дело? Она говорит, я тебя трогаю. сейчас говорим о обязанностях мужчины. Ведь мужчина пришел домой, усталый, плохое настроение жены. Что нужно делать? Нужно терпеть это все, терпеть Мужчина мужественный означает готов терпеть плохое настроение жены, что очень тяжело, очень тяжело для мужчины. Он пришел, ему и так плохо, тяжело. Еще дома м -м, плохое настроение. И он должен подойти к ней и сказать, «Все будет хорошо, моя дорогая». У него, он из последних сил ответил, потому что он вымотался там на работе, его начальство замучило. Все, кому надо, оскорбили. Он пришел домой, у жены плохое настроение. И он должен взять себя в руки из последних сил, сказать, подойти к жене и сказать, «Моя дорогая». Все у тебя будет хорошо. Хотя она дома, допустим, да, она не работала Все у тебя будет хорошо ей сказать. И она что ему ответит? Она ответит ему. Отстанет меня. Потому что непокойносты. И он начнет в своем сердце желать ей счастья. Обязанность мужчины. Так вести, как жить. Обязанность мужчины заключается в том, чтобы. Уважать настроение жены, заботиться о нем. Никакой бы оно ни было, не трогать ее. Если ей плохо, подальше держаться от нее, не трогать, дай ей отдохнуть. Если ей хорошо, значит заботиться о ней ближе. Если она, допустим, подпускает к себе, можно, когда ей плохо, быть поближе, заботиться о ней. Это очень трудно. Женщины сейчас как настроены? Правильно, Олег Геннадьевич, говорите, правильно. Так ведь? У вас такое чувство, да, внутри? Такое чувство. А знаете, что это очень большая астез для мужчины? Вот так себя вести, это герой только может так себя вести мужчина. Героически настроенный мужчина только так себя может. Вы знаете об этом женщина или нет? Нет, вы ничего об этом не знаете. Видите, вот я об этом и говорю, что мы живем в таком мире, в котором женщина не знает. Ту силу, которую надо приложить в себе, чтобы ей было хорошо, просто хорошо жить. Ту силу мужчина, который должен себе приложить, чтобы ей просто хорошо было жить. И мужчина не знает ту силу, которая женщина должна к себе приложить, чтобы ему просто было нормально жить. Понимаете, да? Вопрос остается только один. Где взять силу? Где взять силу? И веды отвечают на этот вопрос. Они говорят, что человек может взять силу только от объекта поклонения. Вот к чему поклоняешься, оттуда сила приходит. Дому поклоняешься, который строишь, оттуда придет сила. Если поклоняешься машине, оттуда придет сила. Если поклоняешься Богу, оттуда придет сила. Чувствуете разницу, нет? В силе. Вы скажете, да, это все фигня, а там Бог непонятно где находится. А вот и нет. Вот здесь он находится, вот здесь. Мы вчера задали вопрос, был задан вопрос такой. Вопрос такой был задан вчера. А кому я это все время говорю, что я замуж хочу? Сергей, я рад тебя видеть. Спасибо, что Кому это я говорю? Я рад тебе. Кому это говорю? Это, я зацепился. Стелироз уже, стелироз, стали. Кому это я говорю? Я замуж хочу. Вот да, женщина ходит, девушка, допустим, ходит, ходит, она не замужем. Я говорю, я замуж хочу, я замуж хочу. Мы говорили, если бы никого не было, я бы молчала. Человек не может сам с собой разговаривать. Он разговаривает всегда с кем-то. Он коллективное существо. Понимаете? Мы задаем вопрос голосу совести. Ведон называют сверх душе, сверх душа, голос совести, голос истины в сердце. Мы с ним общаемся. Это представительство Бога у нас вот здесь представительство Бога, понимаете? И он является свидетелем всей нашей жизни, всех наших поступков. Почему человек совестливым становится? Потому что он свидетеля вот этого начинает чувствовать. Что значит совесть? Смотрите, совесть. Я, допустим, иду по улице, да? Я чувствую, что мое поведение кто-то наблюдает. Кто наблюдает мое поведение? Господь и сердце вот здесь вот. Бессовестный человек как считает, он своровал и он думает, никто не заметил. Совестливый человек своровал, думает, что-то как-то неловко, что я это сделал. Кто-то заметил, значит, да? Здесь вот такой, кто-то вот здесь. И Веда говорит, что вот этот кто-то дает нам счастье, счастье дает человек. Счастье откуда исходит? Кто знает, откуда выходит счастье у человека? Некоторые считают Откуда оно выходит? Куда-то снизу, да, не думаю? Снизу выходит. Но счастье выходит вот отсюда. Вот отсюда вот. Сердце, Тебе не хочется покоя. Сердце, Как хорошо на свете жить. Сердце, Как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Вот это вот сердце, это Господь в сердце. Не наше сердце умеет любить, это Господь дает любовь человеку в сердце. Он дает ощущение любви, счастья. Счастье дает вот это вот чувство. Или страдания. И это двумя способами происходит. Иногда положено по судьбе просто, приходит счастье само собой. Положено, человек стал счастливым, выходит счастье изнутри. Пришло время просто. Второй вариант, когда человек совершает правильные поступки в жизни. Когда он делает то, что надо в жизни, он уже без кармы, без положено, а просто, просто потому, что он заслужил, он выполнил свой экзамен, приходит счастье в сердце. От Господа счастье как вы думаете, какое важнее счастье? Которое приходит само собой или которое ты сдал экзамен? Кто считает, что важнее само собой, который Кто сказал, что само собой не приходит? Само собой не приходит. Когда-то заслужил. То есть я все равно причина не Бог, счастье причина, а я. А кто? Вы правы, вы правы. Но мы сейчас говорим про настоящее время. Но в настоящее время приходит само собой из того, что я когда-то заслужил. Я согласен, мы говорим про настоящее время сейчас. Что или я заслужил, приходит. Или оно приходит, когда я сейчас, в настоящее время, сдал экзамен. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот идея, моя идея в чем заключается? Что... В чем, какое счастье это важнее, что я сейчас сдал экзамен, или когда-то давно сдал экзамен? Сейчас. Но смотрите, мы на что рассчитываем-то в жизни? На что мы рассчитываем? Вот когда девушка думает о том, за кого она выйдет замуж, она на что рассчитывает? Она рассчитывает на то, что мне всегда должно быть с ним хорошо. Это означает, что она считает, что всегда у нее изнутри должно счастье выходить. Но это же иллюзия. То есть смотрите, мы по факту в жизни рассчитываем, мы говорим друг другу, удачи тебе, чтобы все у тебя было хорошо. Мы спрашиваем по телефону, "Звонит, алло, у тебя все нормально? Все нормально означает, выходит счастье изнутри. Все нормально. Значит, все нормально. Когда, когда не выходит часть изнутри, мы говорим, нет, не нормально, у меня проблемы. Теперь у меня вопрос к вам. В жизни человека самое главное время в жизни это когда все нормально или когда выходят проблемы? Когда выходят проблемы, самое главное время, потому что в это время человек ищет знания, как жить. Он не хочет жить несчастным, он пытается вырваться из-за подниме. И поэтому он пытается найти это ищет знания, как жить. Понимаете? Ищет знания. А когда у него все хорошо, он ищет знания. Не у него уже нормально, что искать. <смех> все хорошо Чем париться? Легина, чем паришься, все же хорошо А как, когда не так? Когда ищешь знания, ну, когда наконец-то стало хорошо Вы правы, Это уже другой уровень развития личности Это значит, что вы утвердились в понимании, что надо жить и сдавать экзамены, а не балдеть. Видите, смотрите, есть два варианта жить. Один вариант, человек живет для того, чтобы наслаждаться жизнью. А второй вариант, человек живет для того, чтобы служить. Да он живет для того, чтобы служить, как он живет. Он не хочет, его не удовлетворяет хорошо. Ему этого недостаточно. Он хочет понять, для чего он живет. Понимаете, он ищет. Учится жить лучше, лучше, правильнее, служит жизни, служит судьбе. Как Вы об этом говорите сейчас? Это более высокий нервы. Мы сейчас говорим о простых вещах. Большинство людей, они просто живут в мечте о том, что все будет хорошо. Большинство людей так настроены. Они ждут, когда будет лучше, когда у меня жизнь станет легче, они думают, когда И эта жизнь называется ведами жизни в иллюзии. Да, люди живут будущей мечтой, они же думают, когда мне станет легче жить, когда придет счастье в мою жизнь. Эти люди никогда не получат счастья, никогда, не обмануты. Потому что человек не должен ждать счастья в жизни. Он должен учиться служить судьбе, служить. Он должен учиться служить. Он должен... Создавать это счастье своими усилиями. А лучше даже об этом не думать. Лучше просто служить. И вопрос заключается только в одном. Кому служить? Кому? Это очень важный вопрос. Но уж человек, который понял, что надо служить, он когда же не служит, возобновляет диалог ваш с вами. Возобновляет диалог. Когда мужу служишь и ставишь ему целью жизни своей, то... Жизнь протекает в пустоте. Почему? Потому что от него никогда не будет полной отдачи. Мы эгоисты в природе, это значит, что мы счастье. Что с ним делаем? Мы его кушаем, съедаем, и его не остается. Я приготовила покушать мужа, он съел, ничего не осталось. Ни благодарности, ни пищи, ничего. И что у женщины внутри? Пустота. Потому что обмена любовью не произошло. Поэтому веды говорят, что близким людям надо просто перед ними выполнять свои обязанности. Но для этого нужна сила. Сила. Человек не может просто так выполнять. Потому что когда близкий человек не сказал спасибо, когда ты ему приготовила, ты уже потом завтра не можешь ему готовить, у тебя нет сил, потому что сила человеческая истекает только из любви, из энергии любви. И это значит, что откуда-то должна сила прийти, чтобы жить в этом мире наполненным эгоизмом. И эта сила приходит тогда, когда ты служишь тому, от кого всегда приходит назад обмен. Всегда ты служишь тому, от кого всегда приходит благодарность. Всегда. И это возможно понять только в отношениях с личностью, Внимательно слушайте меня, с личностью которая квалифицирована служить такому объекту. Когда мы служим личности, которая сама служит, мы перенимаем этот опыт от нее, служение тому объекту, который назад дает благодарность. В сердце появляется сила, и мы можем жить для всех близких спокойно. И в этих отношениях, когда ты выполняешь все, внимательно слушайте меня, сейчас очень важный момент, когда я выполняю для мужа все без желания от него что-то получить, я беру силы от Бога, а точнее от святого человека, которому я поклоняюсь в своем сердце, чтобы он меня научил служить Богу. Понимаете, я не могу сам служить Богу. Нет понимания. Но если ты поклоняешься Личности, которая понимает, автоматически ты перенимаешь от него качество. Вот мы с ребенком поклоняемся, от него перенимаем качество. Собачки поклоняемся, от нее перенимаем качество. Кому мы поклоняемся в сердце? Служим в своем сердце. От того мы перенимаем качество, характера. Характер перенимаем. Перетекает характер. Да, человек поклоняется святому человеку, то в этом случае он перенимает его настрой служить. Он святой человек означает бескорыстный. Тот, который ничего не надо в жизни. Он хочет только всем служить, о всех заботиться. Но прежде всего он хочет служить тому, кто дает счастье. Потому что это наше положение изначально. То есть мы не можем не служить тому, кто дает счастье. Потому что мы нуждаемся в этом счастье. Мы не можем жить без счастья. то из вас наполнен счастьем и ни в чем не нуждается. Поднимите руку. Вот молодец. Все. Я рад за вас. И вы, да? Вот прям на полную доказательство. Ни в чем не нуждаетесь. Ну, молодец. И вы вечно так будете в таком состоянии, да, Никогда не помрете, да? Никогда не заболеете. Если кислород перекроют, никогда не затопнетесь. Если пища расти на земле, не будет, никогда ни с голоду не помрете, да? Ни в чем не нуждаетесь. Нет, молодец. Я бы тоже так хотел, как вы в таком состоянии сознания. Может быть, так легче жить. Но на самом деле, по факту, жизнь такова, что мы сами себя не рождали. Мы дышим воздухом, который нам дали. Мы воспринимаем солнечный свет, который не является моим, моей собственностью. Пища, которая вырастает, она не является той, что я делаю. Это для меня вырастает откуда-то. Я это беру и ем. Я здесь в полной нужде нахожусь. В полной нужде. Мы нуждаемся, мы нуждающиеся живые существа. Мы имеем нуждающееся подчиненное положение. Мы такие. И это неплохо, неплохо. Почему? Потому что маленькая искорка. Смотрите, философию, которую сейчас вам скажу, ее крайне сложно понять. Пытайтесь вот понять. Маленькая искорка, когда она любит большое целое, огромное, огромное солнце, ну, то есть мы сравниваем душу с Богом, да? Бог это огромное Солнце, огромное, полное целое. Маленькая искорка, когда любит полное целое. И полное целое любит маленькую искорку. Кому больше любви достается? Маленькие, Маленькие искорки, конечно, однозначно. Так это хорошо или плохо? Супер. Так надо это понять. У нас хорошее положение, если мы поворачиваемся к Богу лицом. Богу поворачиваемся. Но у нас внутри не поворачивается. Есть такая штучка, которая не поворачивается. Она заставляет думать о себе постоянно. Не о Боге, о себе. Это называется эгоизм. Страшный враг человеческого существования. Страшный враг. Когда человек в своем сердце служит святости, у него, вот я сейчас передаю свой опыт, пожалуйста, слушайте меня внимательно. У него в сердце появляется желание любить других, желание заботиться о других, потому что он служит святому человеку в своем сердце. У него появляется желание жить. У него появляется внутри определенный тип мелодии, мелодии мелодия любви. Мелодия любви означает мелодия служения. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, то вселя. Бесконечная, добрая, мудрая, от которой так хочется жить. Так, музыка. Вот это музыка. Слышали? Такая. Вот. Музыка такая. которая как хочется жить. Это музыка, музыка поклонения Богу. Слышали, да? Такой я не смогу так. Это надо... Какая музыка. Она в сердце должна звучать. И тогда ей легко становится женщина, становится самим собой, ей легко служить мужу, потому что она наполнена, когда женщина наполняется женской вот этой энергией, э, и она становится женщиной, ей легко соглашаться, на он хороший, все заботиться о нем, ей легко его наказывать, допустим, он не так делает, она подходит к нему и говорит, дурачок мой дурачок, жить-то вот так надо, и улыбается. Да. Почему она так может делать? Потому что от нее исходит эта энергия, возможность исходит, возможность сказать. Вот если она такая несчастная, она ничего не может сказать, мне нет сил. Но если она наполнена этой энергией, то есть силы. Поэтому веды говорят, что отношения между мужем и женой это не главное в жизни. Вот смотрите, веды говорят, мудрый человек, разумный человек, он свою жизнь устремляет к более... Важным вещам, тогда менее важные вещи приходят само собой. Вот, допустим, женщина начинает просто выполнять свои женские обязанности перед всеми. Она начинает о всех заботиться, начинает всем ласковые слова говорить, начинает дружить со всеми, начинает всех прощать, прощить прощения. Это женские обязанности в этом мире, так надо женщине вести. И что происходит с ней? Она просто свои обязанности выполняет, служит всем. Она как душа уже себя ведет, да? Она не тянет к себе, а отдает. То есть через нее начинает энергия любви идти. Что происходит с ней, когда через нее энергия любви идет? Что происходит с женщиной, когда через нее энергия любви идет? Она... Она мямой становится... Красивой. И что с мужчиной происходит в это время? А? Готовы на все. Готовы на все, Я согласен с этим. Видите, не надо париться об этом. Вот женщину... когда замуж, когда замуж, когда замуж. Надо об этом париться. Это скупцы так ведут себя, скупцы так ведут. Скупцы хотят малого в жизни. Разумный человек не скупится, он хочет большого. Он начинает сразу думать о Боге молиться ему, все остальное само собой. Муж такой женщины, которая с солнцем имеет отношения, маленькая другая искорка, сама к ней притянется, не надо об этом беспокоиться. Если женщина служит Богу, думает о Нем, само собой, дети становятся религиозными, совестливыми. Это само собой происходит, не надо об этом беспокоиться. Надо беспокоиться только об одном, ради кого я живу. Если я живу ради мужа, это цель моей жизни, значит, он мне надо, назад отдаст любовь или нет? Две искорки вместе зацикливают друг на друге. Они что, разгораются? Искорки могут разгораться только от источника солнца. Они не могут друг от друга раскараться. Они друг в друге тухнут. Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение. Посмотрим, сколько ты еще столько пропоешь об этом. Потому что это самоотражение через пять минут может начать капризничать. И тогда что ты будешь делать? Потому что ты верил в нее, в эту девушку. Верил. Она капризничает. Откуда ты любовь будешь получать? Нет, куда получать. А человек не может жить без любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если... Не любят нас. Помогай. Видите, о чем я говорю сейчас? Почему хорошо, когда мы любим, и если не любят нас? Потому что любовь. Идет обмен любовью, идет с тем, кто всегда любит, всегда любит. Когда человек так живет, то он может любить по-настоящему, сердце большим становится, может по-настоящему любить. Важная тема. Попытайтесь ее понять. Итак, первая обязанность человека заключается в том, чтобы служить источнику любви. Нет другой высшей обязанности. Нет высшей обязанности. Потому что все остальное вытекает из этого. У нас нет силы служить всем остальным. Если мы это с, с утром это не сделали, мы ни для кого ничего сделать уже не можем. Все. Мы обесточены. Батарейки разряжены. Не могут никому отдать силы. И почему 88% разводов на Украине? Потому что, да, такова статистика, самая большая процент разводов в мире. В мире. На втором месте, как вы думаете, кто? Россия. Россия. конечно. Почему? Нет культуры. Мы забыли, как жить. Смотрите, люди сто лет назад, перед тем, как кушать, что делали? Молились. После того, как покушали, что делали? Молились. Когда женились, что делали? Молились. Посреди стола, во время торжества, что стояло? Икона, а не бутылка. В самом лучшем месте квартиры что стояло? Икона, а не телевизор. У нас есть духовный учитель с одним глазом. У всех. Мы поклоняемся духовному учителю с одним глазом. Мы его включаем. И он нам начинает нести всякую ахинею. Ахинею. Мы его слушаем внимательно. Это называется кабельное телевидение. Я, наверное, неправильно ударение поставил, да? Кабельное, да? Нет, наверное, все-таки кабельное, да? Да? И вот мы ему поклоняемся, мы смотрим, что там показывают. Там ничего хорошего не показывают вообще. Вообще. Человек должен смотреть в, сер... в зеркало своего сердца. Он должен общение со святостью устанавливать, со святостью. И тогда так хорошо жить станет. У него светлая память о всех будет людях развиваться, он будет хорошо думать о всех. Почему? Потому что Господь, когда наполняет его сердце, ему хорошо думается обо всех. Потому что чистота в его сердце возникает, ему хорошо со всеми жить рядом. Он плохо не думает ни о ком. Он уже думает, что не он виноват, что мы расстались, а я. Я виноват, и сразу хорошо становится, потому что экзамен сдан. Потому что мы всегда во всем виноваты, это наша жизнь, мы ее для своих экзаменов живем, а он для своих. Это он пусть решит, кто виноват, это его дело, но я виновата перед своей судьбой.